Большое спасибо, Ваше Святейшество, уважаемые участники и гости саммита. Для меня большая честь иметь возможность встретиться с вами сегодня и выступить перед вами. Прежде всего, я сердечно приветствую в России глав и представителей крупнейших религиозных объединений мира. Рад, что вы поддержали такой формат встречи, который был предложен Патриархом Алексием Вторым, и Межрелигиозным Советом России. Вы хорошо знаете, что столь широкий и уникальный по своему представительству Международный форум в последний раз состоялся почти четверть века назад, имея в виду Московскую всемирную конференцию религиозных деятелей в защиту мира. Ее без преувеличения можно считать важным шагом к преодолению глобального противостояния и к окончанию Холодной войны. Однако современный мир уже столкнулся с новыми угрозами. Делаются попытки расколоть его по религиозному или этническому признаку. И вбить клин прежде всего между христианским и исламским сообществами. Миру фактически навязывается конфликт цивилизаций. И надо в полной мере отдавать себе отчет, каким катастрофическим последствиям такая конфронтация могла бы привести. Мы хорошо знаем, сколько мощной объединяющей силы может быть религия. Но не менее хорошо видим, к чему ведет самозванная проповедническая деятельность отдельных экстремистских лидеров, идеологов, цинично использующих чувства верующих. Мы видим, как тонкая грань, за которой может быть развязана война и насилие, может пролиться кровь. И обязаны противопоставить этому самые широкие межконфессиональные, Диалог. Убежден, у проповедников конфронтации нет ничего общего с истинными целями религиозных объединений. Ведь любая из мировых религий основана на фундаментальных ценностях добра, справедливости, миролюбия, милосердия. И именно их универсальность делает религию и церковь важнейшими факторами интеграции общества. Да, конечно, разные народы в силу своих исторических, религиозных, культурных традиций имеют отличные друг от друга правовые и политические уклады. Поэтому так важно наладить конструктивную работу по сближению наших позиций по важнейшим, ключевым вопросам жизни. Целью этой работы не может быть механическая, бездушная механическая и бездушная унификация. Извините, подчас тупая и разрушающая стандартизация. Целью такой совместной работы может быть только гармонизация взглядов при сохранении всего многообразия мира. Вот почему так важно наладить самый широкий межцивилизационный диалог. Убежден, серьезным шагом к нему станет и ваш саммит который, не замыкаясь на узкобогословских темах, планирует обсудить насущные вопросы глобальной повестки. Вопросы, которые беспокоят каждого жителя Земли, вне зависимости от его религиозной принадлежности. Среди наиболее злободневных из них – это противостояние международному терроризму и экстремизму. Их корень в нетерпимости к людям других взглядов, к неуважении, в неуважении к их традициям. Идеологи террора строят свои спекуляции не только на острых социальных проблемах, но и на религиозной безграмотности, сепаратистских и националистических настроениях. Незнание элементарных основ религиозной культуры делает человека, а в особенности молодого человека, уязвимым перед лицом опасных экстремистских течений. А падение нравственности, нравственных начал в обществе во многом является причиной ксенофобии и расовой розни. Вот почему так важна миссия духовенства, помогающего человеку отделять истинную веру от попыток ее манипулировать. Такое воспитание формирует в обществе толерантную среду, в которой осуждается религиозная и национальная неприязнь. Считается недопустимым любое оскорбление чувств верующих и осквернение религиозных святынь. И потому духовное, нравственное и гуманитарное просвещение это совместная задача и государства, и религиозных объединений. Подчеркну, подобные меры позволят упреждать не только этнорелигиозные конфликты, но и преодолевать другие социальные болезни современного мира. Уважаемые участники заседания, то, что вы откликнулись на инициативу провести столь важный саммит именно в нашей столице, в Москве, Расцениваю как еще одно признание высокой роли и многовекового опыта России в диалоге цивилизации. Здесь, на огромном евразийском пространстве, сложилось уникальное единство и многообразие разных религий и национальностей. Их взаимодействие сыграло системообразующую роль в развитии самой российской государственности и в укреплении ее целостности. Из современной России. Толерантность и веротерпимость являются основой гражданского мира, важным фактором социального прогресса. Конечно, и мы сталкиваемся со всеми язвами сегодняшнего дня, со всеми проблемами сегодняшнего дня. Между тем, отношения религиозных объединений и государства в нашей стране строятся на принципах свободы и совести, свободу совести и вероисповедания, на равенстве всех религиозных организаций перед законом, невмешательстве государства в их деятельность. И это основополагающий принцип нашего взаимодействия с религиозными конфессиями. Такое отношение способствует решению ключевых общенациональных задач. И мы глубоко ценим социальное, просветительское, миротворческое служение российского духовенства. Всячески поддерживаем межрелигиозный и межнациональный диалог. И большую роль в нем Играет Межрелигиозный совет России, объединяющий представителей христианства, ислама, иудаизма и буддизма. Считаем, что столь же конструктивный диалог необходим и на международном уровне, на международной арене. Хотя Россия уже активно взаимодействует с организацией Исламской конференции, Восточно-христианским форумом Межпарламентской ассамблеи православия. Мы также поддерживаем выдвинутую Турцией и Испанией инициативу создания широкой коалиции против экстремистов альянса цивилизаций, и надеемся что она станет эффективным механизмом сотрудничества исламского и христианского сообщества конечно у каждой религиозной общины есть свой опыт такого взаимодействия и крайне важно использовать его для продолжения межцивилизационного диалога использовать на благо наших стран и народов не сомневаюсь вы хорошо осознаете свою ответственность, понимаете, как влияет каждое ваше слово на миллионы людей, на их убеждения и ценностные ориентиры. И в этом смысле у вас, как у представителей духовенства, есть свои преимущества перед политиками. Ведь пасторское слово, как и сами религии, не имеют ни территориальных, ни государственных границ. Они принадлежат всему человечеству. Желаю вам плодотворных дискуссий, приятных впечатлений и хорошего пребывания в России. Большое вам спасибо за это.